Всем доброго дня! Сегодня хочется рассказать про один из кейсов, и это один из тех кейсов, который результат будет за сутки. Собственно говоря, предыстория небольшая. Ко мне обратился а, по рекомендации человек, который я и так уже знал, вот, но он узнал, что а, мы занимаемся привлечением клиентов, в том числе на онлайн мероприятия, а, что хороши в таргетинге, и захотел с нами поработать. А, так, что за мероприятие? Да? А, есть э, эксперт, а, а это человек, который ко мне обратился, он продюсирует этого эксперта. И, соответственно, он помогает ему запуститься в онлайне. А, то есть, ранее такого эксперт самостоятельно сам не делал, но мы его запускаем. Задача какая? Максимально короткие сроки, а, нагенерить как можно больше целевых заявок на мероприятие. Так как э, опыта работы с рекламой у моего заказчика было совсем, так скажем, немного, а я взял на себя полностью э, задачу, чтобы лиды не только попадали, но и им отправлялись э, нужные предложения. Сейчас и раскрою вам эту небольшую связку. То есть, каким образом мы генерим лиды, каким образом этим лидам отправляется вся нужная информация. Ну, дальше по воронке, в принципе, рассказывать не буду, но об этом коснемся точно. Перейдем в рекламный кабинет Facebook а и посмотрим результаты за то время, которое было пройдено. Вот сначала мы запускали, собственно говоря, марафон. Продукт. А, продукт это марафон по очищению организма на 11 дней Сто есть мар стоимость марафона тысячи рублей то есть э, так решил заказчик мы начали заходить именно на платные мероприятия сразу же да, так как опыт эксперта позволяет и э, прогнозируются нормальные продажи по холодной аудитории в том числе Итак, мы сначала запустили тестовые рекламные кампании, которые принесли, в принципе, я посмотрю, за весь срок действия. Да. При, пришла одна заявка за 163 рубля. Но нам это и было нужно, потому что мы запустили в тест объявления. Не все прошли модерацию с этим. Кто, кто работает с Facebook, он понимает, о чем я говорю. Что со сферой оздоровления, медицины тело, очищение организма, бывают проблемы с прохождением модерации. После того, как модерация прошла, мы сделали другие рекламные кампании, засунули туда все креативы, которые хотели отработать, те аудитории, которые у нас э, на очереди стоят и запустили их тестирование. Здесь у нас рекламные кампании запускаются для того, чтобы протестить самую широкую аудиторию по интересам и понять, какие что Вообще креатив, который первый был залит, он заходит. Далее мы запустили <coughs> рекламные кампании, которые уже идут дальше в показ. Посмотрим по их результативности. И по сроку работы этих компаний тоже. Видите, да, здесь есть низкая аудитория, много креативов. Большинство из них уже протестированы протестены и отключены. Итак, начали мы 29 января. Сегодня у нас 30.01.20 часов 58 минут. И увидите, что а, начало ра расти количество заявок. Стоимость а, заявки начала падать. Это обусловлено всеми мероприятия, которые мы приняли. То есть мы тестировали на разные аудитории несколько креативов. Как только выявили самые рабочие креативы, отключили все нерабочие вернулись к тому, что у нас стоимость заявки начала медленно падать, но в наших планах еще снизить стоимость заявки. То есть видите, что на данный момент у нас 43 заявки по этим рекламным кампаниям, ну то есть всего 44 с тем рядом, который пришел в первое время, потрачено всего 2620 рублей, охват а пользователей небольшой, 4447 человек. Посмотрим по демографии. Аудитория у нас преимущественно женская. И именно от 35 до 65 лет. Те, которые заинтересованы в очищении, омоложении и увеличении здоровья своего организма. Плейсменты, которые сработали, это преимущественно, не удивляйтесь, это Facebook. Почему? Потому что у аудитории такого возраста явная склонность к аудитории в Facebook. Итак, это вкратце по результативности. То есть в течение суток мы получили 40 с лишним лидов по средней стоимости вот в районе 50 рублей. Мы будем работать над, этой, над снижением этой стоимости путем отключения плейсментов, которые будут не работать. Мы уже понимаем, даже, какие будут не работать, но нам надо сейчас нарастить показы и все-таки не исключать те плейсменты, которые могут сработать в первую очередь. Итак, может заумно сказал, но перейдем к следующему. А, какая связка работает? То есть а, заявки с целью лиды а, поступают в CRM-систему. Я подключил CRM-систему AMA-CRM. Как наиболее бы бы быстрый способ, она сейчас еще на тестовом периоде. И у нас тут работают два варианта. То есть первый, а, так как мы у потенциального нашего клиента а, берем, собираем контактные данные, его имя, его номер телефона и его почту, для того, чтобы его рассылкой догонять именно в почту, у нас работает два вида уведомлений. Одно отправка автоматического письма на email которого здесь почему-то нет. Видимо, email не рабочий. Вот. Ну, видите, AmosRM, чем хорошо, что они даже дают посмотреть, что прочитано. Итак, у нас есть автоматическая отправка условий участия на email, плюс программа мероприятия, плюс информация по стоимости, ссылки на отзывы, ссылки на аккаунт нашего эксперта, чтобы люди убедились. И вторая часть мы подключили бота, который шлет у нас с бизнес WhatsApp всем сообщения. Salebot.pro мы используем. Он также пока у нас на тестовом периоде. Не пугайтесь, это бывает у SailBot, мы просто страницу. Что происходит? Мы автоматически а, при поступлении заявки отправляем им письмо и далее отправляем информацию с помощью WhatsApp-бота на WhatsApp. Вот видите, здесь фиксируется вся переписка. Также она фиксируется в сервисе WhatsApp-бота. Вот здесь. То есть некоторые а, отвечают, некоторые говорят спасибо, некоторые еще не прочитали. Ну опять же, повторюсь, это у нас тут первые сутки. В планах еще а, дожимание потенциальных клиентов с помощью прозвона. Итак, на данный момент поступило здесь у нас 45 заявок всего. Вот они все. Большинство поступило за сегодняшний день. А в планах выйти на... 150-200 заявок в день. Для чего? Для того, что мы за, примерно за неделю, чуть меньше, должны, должны собрать на мероприятие достаточное количество людей, чтобы мой заказчик смог закрыть все на сделку и заработать. Собственно говоря, на этом все. С вами был Алексей Федорцов. Если у вас есть какие-то вопросы, в том числе по продвижению онлайн-школ, онлайн-бизнеса, регистрации на мероприятие, пожалуйста, обращайтесь, задавайте вопросы. Мои контакты, в том числе в WhatsApp, ВКонтакте, будут в описании под этим видео. Не стесняйтесь, пишите. пишите. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это способствует рейтингу канала на YouTube. Всего доброго, до новых встреч.